Перед началом данного видеоролика хочу посоветовать вам два канала. Первый канал Редиска. девочка делает просто шикарные пони-клипы и классно их обрабатывает. Поэтому заходите и подписывайтесь. Студия Сенпай, эта девочка классно обрабатывает и делает крутые видео, поэтому подпишитесь, не пожалеете. И да, я не умею рекламировать, поэтому не судите строго. Ульяна, вставай. Я никуда не хочу, поэтому я не буду вставать. Всем привет, дорогие друзья! Ня! Итак, сегодня у нас АСК. Да, типа люди не догадались по названию видео. Начинаем! Первый вопрос к Ты же понимаешь, что ты влюбленный. Почему? Ты любишь Хвансо, а он тебе близнец. Получается, ты любишь самого себя! Извините, я не самовлюблённый. И то, что тут Хвансо замешан, так это ничего не означает. Второй вопрос. Хочешь еще детей от Хонсо? Вообще-то он уже беременный. Вопросы к Хонсо. Готов к следующему ребенку? Да. Подойди к Люку, обними и скажи, ты мой и ничей больше. <сосы> почему все самое сложное достается мне? Слышь, почему Я иду до тебя, чтобы сделать глупое задание. Ты мой и ничей больше. Каисо. ису Извините, но вообще-то ису хочешь братика или сестричку? Я хочу братика. Хочешь домашних животных? Не очень. Есть парень или девушка, а может кто-то нравится? Кеси, ну не надо. Ты дурашка. А вдруг кто-нибудь услышит, придет. Подойди, обнови того, кого любишь. Ко мне. Давай будем друзьями. Окей. Клюко, любишь хвансо? Да, очень сильно. Если да, то подойди и поцелуй. Та-дам! Тебе нравится снимать в сериале «Мой брат-близнец»? В основном мы снимаемся, а не снимаем сериал. Но так очень нравится. Ко мне. Давай печеньку. На, это за твои старания. О, я не умру с голоду. Будешь ли продолжать сериал «Любовь ли это»? Ребят, я же вам говорила, когда я закончу проект «Мой брат-близнец», я буду продолжать остальные. Так что хватит задавать этот тупой вопрос. Люблю тебя. Ну, в то я тоже своих подписчиков люблю. Когда прода сериал мой мальчик Альбинос? Я сказала, когда закончу мой брат-бизнес буду продолжать остальные. Поэтому хватит задавать этот вопрос. Как Фансо, тебя бесит люк? Когда как? Любишь его? Конечно. Хочешь еще детей? Я уже беременна, и поэтому не хватает Томоя. Это тот мальчик, который у меня в животе. И Ису, ну и совсем чуть-чуть люк. Нравится сниматься в сериале «Мой брат-близнец». Да, мне очень сильно понравился этот проект, поэтому я решила согласиться и проверить, как там все зайдет, Поэтому, как видите, мне очень понравилось. Лавки тебя. Спасибо. К Хиру. Сэмпай. О, а у меня забрали с того ада. <coughs> То есть, с того ангельского света. И да, у меня вообще-то парень есть. Где ваши детки? У нас в студии есть детская, поэтому они там играют. Любишь шока? Да. Поцелуй его. Не в этот раз. Забрала их к себе на ручки. Заберите меня кто-нибудь, пожалуйста. Я у тебя забираю Хиро. Ты не против? Конечно против. Поцелуй детей в лобик. Я не могу, так как они в садике. Не любил кого-нибудь, кроме Хиро? Нет, никого не любил. Наша первая встреча была не в кафе, как в первой серии, а в лесу. Ну, Хиро там просто гулял, а я собирал ягоды. Так вот, тот упал в атабат, и мне приходилось его доставать. Вы моя любимая папа. Спасибо. Давай обратно херо. Лан, блан, не. Так-то лучше. Кисо, ты реально ребенок Хвансо и Люка? Вообще-то, да. Ты няшка. Ты тоже. Не больно было, когда тебя били. Конечно, больно. Лав тебя. Спасибо. К Хвансо. Были девушки или парни до да Люка. Нет, никого не было. Любимый цвет. Синий и фиолетовый. Вафли или печенье? Ни то, ни другое. Клюко. Любимое животное. Ума и гепарды. Хочешь еще детей от Да. Хиро, каково быть нянькой для королевских детей? Спасите. Ты же понимаешь, что тебя бьют, если они пострадают. Конечно. Стоп, что? Если бы на студии вообще во всем мире не было никого, кроме пацанов, такого бы вот ты выбрал свою пару? Ну, вообще-то у меня шелку есть. Какой любимый цвет? Оранжевый. Хотел бы себе маленького брата или сестру? Ну, вообще-то я родился в большой семье, где есть и младшие, и старшие братья и сестры. Любишь читать? Не особо. Шоко, поцелуй Хиро засос. Трунишь, Станешь бифштекстом. А я не собирался ничего делать такого запрещенного. Хиро, тебя путали с девочкой? Иногда. Хвансо, если бы не Люк, ты бы сделал борт. Нет. Люк, сейчас с кем-то до да, Хвансо. Нет. А если ди считать Диану, то у нас был просто брак, ну, как бы, оцены, что захотели, чтобы садить в компании, но я потом все растор. К сыну Люка и Хвансо, то бишь Ису. Есть парень? Да. Клюка, как ты понял, что любишь Хвансон? Он няшный, симпатичный, красивый, сексуальный и худенький. Поцелуй, пожи Хвансо, а когда скажи, что ты натурал. <с> я еще жить хочу. Какой твой любимый цветок? А, голубые розы. Любишь БДСМ? Да, но я боюсь на Хвансое его пример. как ты понял, что ты гей? Мне просто нравились мальчики. Любишь печеньки? Нет. После того случая, когда Люк тебя отвел в Кей-клуб, ты еще туда ходил? Конечно, нет. Хотел бы увидеть Люка в няшем костюме. Если да, то в, то в каком? В халате и в чулках. Ко мне. Будут ли еще сериалы на ЛГБТ-тему? Даже не сомневайся. Если не сложно, можешь в группу вложить список фотографий всех персонажей. Просто я заметила, что некоторые путают или просто неправильно пишут их имена. Спасибо. Пельмешки или доширак? Жареные пельмени, острый доширак и шавуха. К создателю. Как ты относишься к ЛГБТ? Нормально. Какие сериалы будут в будущем? У меня уже есть два-три сериала, которые могу выпустить, но так как я ленивая жопа и не могу закончить проект мой брат-близнец, поэтому я не буду выпускать. И я еще сама не знаю, какие будут проекты, поэтому это глупый вопрос. Как ты собираешься продвигать свою Каком? Ты знаешь Рембовника? Конечно. Ко всем и болей всех писать. Какая любимая книга? Книга Стивен Кинг эм, по фильму "Оно". Мне нравится такая книжка мне. Мне нравятся романы, поэтому я не могу рассказать, какая у меня любимая книжка. Приключения Тома Сойера. Я читаю только комиксы. Котенок в шляпе. У меня нет любимой книги. Какое любимое время года? Лето. Весна. Весна. Зима. Лето. Осень. Какой жанр музыки больше по вкусу? Все меломаны. Какое любимое блюдо? Картофельное пюре с курицей или с котлетой. Борщ с сметаной. Борщ. Окрошка. Макароны по-флотски. Плов. Какую страну хотели бы посетить? Япония. Китай. Париж. В Беларусь. В Испанию. Германия. Чем занимаетесь в свободное время? Я пишу сценарий. Мы его читаем. Гуляю с Кейси. Я в свободное время люблю пожрать. Пишу книги. Хотели бы, чтобы все исчезли на один денек, и вы бы делали, что хотели? Мне похер. Да, хочу. Эээ, нет. Да, не особо. Какой любимый фильм, мультик, сериал? Ужастик «Затащи меня в ад». Ну погоди. Три метра над уровнем неба. Атака титанов. Черепашки-ниндзя. Эвлен и Брундуки. Допустим, что у вас всех появились дети. Как бы вы отреагировали, узнав, что они дружат, встречаться с ребенком ваших врагов? Во-первых, у нас нет врагов. Во-вторых... И во-вторых, началась борьба. Ну или война. Хотели бы сменить внешность пол росу. Я хотела бы сменить просто прическу, хотя бы. Нас хвансов все устраивает. Поменять внешность. Хотел поменять росу. В детстве хотел поменять пол. Какая любимая игра? 5 на 6, Фредди. Resident Evil 7. Fallout 4. Приключения Зельды. Ну, или как там там такой эльф бегает, еще собирает монетки. Марио на Дэнди. Детройт. Что лучше, проведение времени дома или в кино? Дома. Дома. В кино. Дома. Дома. В кино!